Есть приближенные экран, сознание, реальность, абсолют или еще что-то. Но это все символы, и для того, чтобы распознать, uh -huh. ты идешь за пределы эти символы, за пределы феномена восприятия. Вот оно, то, что есть, как есть. Поэтому и говорится, что истинное, названное словами, таковой не является. И как бы концептуальный ум не старался. Uh -huh. Понять, понять, осознать, воспринять и так далее и тому подобное. Сам воспринимающий, сам осознающий, он растворяется. Вот это. Я как, потому что без этого «я» все есть, как есть. Необходимо ощущение присутствия уловить. То есть не, угу. не здесь то, что крутится. Потому что здесь уже знание есть, ну, знание, концепциями да. на все в ощущение бытийности. Попробуй опять-таки да, не быть здесь и сейчас. Невозможно. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. вот а здесь он уже вылазит и хочет что-то объяснить. Но как бы он ни старался, он это не объяснит.